Сегодня днем российские оккупанты в очередной раз обстреляли Харьков. В результате происшествия пострадали люди. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. По информации источника, сегодня были зафиксированы обстрелы в индустриальном районе Харькова. На данный момент известно о семи пострадавших. Точная информация сейчас устанавливается. Бескрайней необходимости горожан просят не покидать укрытие и не выходить на улицу. Терехов высказался по поводу эвакуации людей в Харькове. Интенсивность обстрелов Харькова увеличилась. Оккупанты продолжают обстреливать город как днем, так и ночью. В связи с этим людей просят быть крайне осторожными и не покидать укрытия без особо важной надобности. Об этом во время круглосуточного телемарафона рассказал мэр Харькова Игорь Терехов. Также городской глава прокомментировал высказывание Алексея Арестовича касаемо того, что из Харькова лучше вывести детей и стариков, поскольку в ближайшие недели обстрелы города могут лишь усилиться. Я понимаю всю ответственность, которая лежит на мне и на руководстве области и города. Но каждый человек принимает сам для себя решение, остается он в Харькове или нет. Если люди захотят, у них сегодня есть пути эвакуации. Каждый для себя обязан принять такое решение.